Красавчик. Я такого красивого вообще давно не видела. Вот такой красавчик. Обалдеть. Один красивее другого. Гриб просто бомба. Без Видно? сентябрюшки остались. Вот это красавчик. Вот это, ребята, кадр. Какое-то сказочное место. Я домой хочу, а они вот-вот. Уже специально не ищем. Они сами к нам в руки прыгают. Такая грибалка, она самая классная. Эх, пойдем к левому. Ой, это вообще такой кубышка. Не 5 килограмм, здесь как минимум 7 килограмм. Может быть, вот это козлята? На них смотришь, хочется их сразу съесть. Красота, посмотрите только. Просто классический, классический белый гриб. Ребятки, всем привет, всем доброго утречка, мы вновь выехали в лес по грибы, взяли с собой опять ту корзинку, надеемся, что она будет полная. Так что не переключайтесь, будьте у меня на канале, ставим лайки, не забываем подписываться, вперед, будет интересно. Вот у нас один грибочек, и вот второй грибочек. Так. Ну, это белый польский, вот два штучки их, вот нашел белый гриб такой, ножка очень хорошая, вот он, красавец такой, обглоданный слезнями, но ножка очень хорошая. Ребята, посмотрите какую красоту я нашла, ух ты, вот сейчас я его откопаю. Вышел, смотрите, какой красивый. Если вы видите или нет, но ну, я-то вижу, вот он, белый польский. Ох, красотулечка. ка чуть не наступило, представляете? Обалдеть. Вот он спрятался, да? <сORENCIO> <сORENCIO> <сORENCIO> <сORENCIO> какой хорошенький. Чуть-чуть кривенький, но все равно симпатяшка. Так, я специально оставила пакет как опознавательный знак. Сейчас вы кое-что увидите. Это самый настоящий хозяин леса. Пока это наш самый топ. Я очень надеюсь, что он не червивый, потому что он просто шикарный. Поставь, пожалуйста, руку рядом с ним, чтобы понятно было. Просто шикарный. Мне кажется, он сейчас так еще легко выйдет, потому что я его чувствую. Вот, видишь? Он прям спеленький. Он идеальный. Ты посмотри только, какая у него губка. Просто ни одной дырочки. Вообще. Красавчик. Я такого красивого вообще давно не видела. Он еще, по-моему, он просто идеальный. Надо еще проверить, конечно, на червилась ножки. Но она прям идеально плотная. В общем, это наш топ сегодня. Да? С самого начала грибалки будет топом и надеюсь а вдруг еще, еще лучше найдем да если найдем то будет супер ну пока это посмотри вот да у не вот ребятки я почистил этот грибок смотрите какая идеальная ножка сейчас сейчас, сейчас. ага вот все видно вот, вот такой красавчик но он реально красивый да, прям сегодня порадовал с утра нас тоже поедем внешний вид попорчили, попортили слезнички надо обчистить, посмотреть да, нормальная, хорошая да, внутри тоже хорошая И сюда вообще, смотри что я нашла так, я нашла беленький смотри это какой не беленький, это не беленький, сыроежка. блин, сараешка. Вот ну он, ладно вот по-моему, он прям очень красивенький да. сними его, пожалуйста он такой какой-то прям молоденький да? Да, хороший покажи ка сейчас, шляпку внутри сейчас ножку тоже uh -huh. нормально да uh -huh. ножку хорошую uh -huh. шляпку внутри тоже красавчик. хорошая красавчик белый польский так андрей нашел красавчика вот такой вот белый так давай ближ. симпатяга довольно большой uh -huh. И вот еще рядом сидит один. Ух ты. Тоже белый, да? Да. Шляпка здесь с этой стороны. Прям темненькая, Поеденная. да? Еще шляпка такая. Ну, поеденные опять. Да. Ну хорошо, что слизняками, а не червями. Сейчас будем смотреть на червилась ножки. Все, да, прям идеальная ножка. Да, вот она белая все. Вот такой угу. вот хороший. Ну, вот это я потом дома почищу. И вот эту давайте глянем. Вот да, он тоже идеал. Ну, вот такие вот, ребят, грибочки у нас на сегодняшнее утро. Утро вроде радует. Думал, будет меньше грибов, но нет. Кстати, еще пошли белые польские грибы. Вот, смотрите. Вот я их насобирал тут. Вот такие вот красавчики, Ой, да. Вот такие порошенькие. Вот, Думал, будут белые в основном, как в тот раз. Но в этот раз поляки в приоритете. Ребята, вот я нашел лисички здесь. Вот, видите, сколько? Такие маленькие. Да, маленькие. Вот такая полянка лисичек. Надо их аккуратно собрать. Совсем мы собирать маленькие. собирать будем долго, так что не переключайтесь. Следующий гриб мы включимся. В общем, ребята, не выдержал я. Включились мы, хочу показать вам. Давай. Лисят такие хорошенькие, свеженькие. Ну, все, как я и говорил, лисички поперли. Середина сентября. Ближе к середине они начинают идти. Так, так, так, видишь, чуть-чуть не прошла. Он такой замаскированный. Ох ты, да, ты посмотри. Нога у него приличная. Угу. Сейчас, сейчас, сейчас. Опа. Ну, не знаю, не знаю, вот тут чуть-чуть мягковато слегка, а вот mm. тут вот это прям жестко, надо посмотреть. Но mm -hmm. шляпка прям идеальная, посмотри. Видишь? О, рядом, смотри! Ага. Обалдеть, да. да! Вот это да! Надо здесь оглядеться, мне кажется, здесь еще должны быть. Они же поодиночке обычно не сидят. Посмотри, тоже красавчик, Два ну, красавчика. Белый польский. Опа, вообще что-то легко сидел. Вот такая вот шляпка. Идеальная. Прям идеальная, идеальная. Вот белый польский. Смотрите, какой крепенький, чистенький. Прям вообще хорошенький. Так, посмотрите, какой красавчик нас ждет. Посмотрите, какая у него ножка мощная. Обалдеть, Андрей. У него реально нога такая толстая. Сейчас мы его выкрутим. Ух ты! Посмотри, какой симпатяж, пухляж, как с картинки, да? О, смотри, я еще что вижу. Вот он. Такая шляпка еще красивая. Такая слегка оранжевая. Тоже ножка такая же мощная. Только вот он поеденный слегка с лизняками. Так, это мы замаскируем. Так. Ну, тоже симпатяшка. Как с картинки. Надо тоже проверить на червивость. Так, ребят, посмотрите, что я нашла. Хорошенький. Маленький белый польский. Я уверена, что он просто супер. Ну да, практически слегка поедем. Но в целом он очень даже ничего. Ребят, смотрите, что я нашла. Это же просто обалденнейший красавчик. Я сейчас поставлю камеру, чтобы заснять весь процесс, как я его буду выкручивать. так ох Ох-ох-ох. Это непросто. У него нога длинная. Вот. Смотрите, какая длинная нога. Не знаю, видно, нет? Вот. Прям очень длинная нога. Почти как у подберезовика, но это белый. Так, я нашла красавчика, ребят. Ох. Малютку. Прям-прям-прям симпатяжечка такая. Посмотрите, какая симпатяжка. Так сейчас. Закрою. Смотрите. Поедены, правда, но чистенький. Самое главное, чтобы он не был гнилым. Так, вы только посмотрите, чего я увидела. Но ну, это белые польские, но они, кажется, тоже красавчики. Вот один. Вот один, да? Ну, судя по ножке и по шляпке, вроде хорошенький. И рядышком, посмотрите. Еще один такой же симпатяшка. О, у него такая чистая шляпка. Прям две лапусечки. Берем. Так, Андрей правду сказал, наплыв белых польских. Вы посмотрите. Еще одну малютку нашла. Прям чистенький, хорошенький. Вы только поглядите, что рядом с поганочкой растет. Или это сыроежка, не знаю. но В любом случае, это явно наш с вами клиент. Красавчик. Ножка у него такая мощная. Вот и фиг его. Так просто не вытянешь. Вот вытянула. Вытянула. У него прям мощная нога. Ну, Так, ножка у него плотная. Шляпка у него замечательная. Так что, берем вот тут походил рядом, пособирал вот такой вот букет грибов. Как вам? А? В общем, иду я себе такой иду. И вот тут вот замаскировался такой красавчик один. Замаскировался себе и сидит. А я его нашел. Оп! Вот такой вот красовец. Вот такой белый гриб. Смотрите, какого тимпотяжку я нашла. Он еще в мху растет. Он прям такой свеженький. Прям-прям-прям. Вот посмотри, какая у него шляпка внутри. Видишь? Да Чистенькая. Хорошая ага. Прям вообще свежечек Ребят, как вы думаете Это белый или нет? Вот спрятался Давайте посмотрим Да Белый Только ножка у него Какая-то мягкая вот так она вырвалась целиком не вышла вроде чистая но малютка малютка совсем смотрите какой тоже какой-то мягенький нет нормальный но вот из дерева растет прям Его можно вот он. красавчик белый польский. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за гриб? Их здесь вот просто много растет. Вот, смотрите, сколько тут целые поляны. Вот белый польский рядом рост с этими грибами. Хороший, свеженький, чуть-чуть поеденный, но он от этого не хуже. Говорят, нашли грибы. Мне кажется, вот на поляну. Да ну, ты вот, что? А, я покажу. не вижу, где. Сейчас. Чтобы мне не наступить. Это первый. Ага. Смотри, какой хорошенький. Прям вообще. Да, Лопатулька, б... да? И... Да, белый. Так, рядышком Ух смотрим. Ты. Да, я тебе про чё а и говорю. Я не заметил его. Да. Обалдеть. Такой же хороший. Белый, да, пошли? Ага. Ты посмотри, сейчас еще идем сюда. Да. А да, да, посмотри. да. Посмотри, какой Красотища. красавчик. О? Три гриба, да? Три гриба, но надо глядеться здесь еще. Я просто боялась потерять место, поэтому. Не давало. Не надо, пока я посмотреть. пойду. В общем, три гриба. Смотрим дальше. Да ты чё? Да, сейчас. Сначала такой, правый или левый? Ну, давай правый. А ты посмотри. Ох, да. Нормальный, да, такой? Да. Ага. Так. Такой. Ой, прям идеально. Посмотри, какая у него шляпка. Видишь? Да, видно. Отлично. Ага. Вообще идеальная, идеальная. да. И он вот такой. И Только сейчас. поеденный, да? Ну, чуть-чуть, но я думаю, он не гнилой. Второй. Посмотрим. Так, левый гриб, да? Да, левый. Ну, он такой маленький, но он, кажется, М -м -м -м, такой прям... Удаленький. Ты посмотри, какой он удаленький. Красавчик. Ага. Ой, ты тут слезняк был. Неприятно. Бочоночек О такой. -м -м. Ну, он такой прям, знаешь... Просто классический, классический белый гриб. Да. Вот. О, ты посмотри. Ух ты. Ёшкин кот! Чуть не наступило. Блин, действительно. Обалдеть! Вообще обалдеть! Вообще не видно было! было. Чисто случайно просто заметила. Надо тут оглядеться. Все, надо оглядеться, наверняка еще где-то есть. В общем, три гриба на одном месте. Не вот. отходя от кассы. Не от кассы. Так Всё. что, ребята, грибы есть, но меньше, чем на прошлой неделе. Вы только посмотрите, что я издалека. Я прям издалека его заметила. Ох, красотулечка, красотулечка какой. Вот такой красавчик. Так, я, кажется, нашла пару красавчиков. Так, красавчик номер один. Вот только посмотрите на него, у него такая такая пышная шапочка. Шапочка-шляпочка. Вот красотуля. И рядышком. Так, я не знаю, видно вам, не видно. И рядом. Вот такая еще красотулечка. Точно такая же. Посмотрите. У него тоже такая пышная шляпка. Вот Красавчик. Ох, он легко вообще вышел. Yeah. Uh -huh. такой немножко плоский но тоже симпатичный главное чтобы хороший был uh -huh. так это что у нас здесь то у нас здесь тоже польский белый хороший я еще там заметил белые грибы пойдемте их заберем так тут мы сообщили еще один польский вот вот он сидит прям. Ой, и рядом. И рядом вот он. И вот еще тут. Обалдеть. И да. тут, и там, и везде. Ну, вот он. Темненький какой-то. Староватый. И вот он. Тоже темноватый. Ну посмотрим сейчас. И Возьми. ты, сколько уже. И вот еще. Вот такой вот. Но они тут какие-то староватые. Давай покажем, сколько мы на одном месте, на одной маленькой питочке нашли грибок. Да, вот еще Вот, один. смотри. Вот букет. Букет из таких малышей. Они еще такие маленькие, все крепенькие. Да, супер. Идем дальше. Так. Теперь я возвращаюсь к белым, которые я заметил, где-то один вот здесь был, а вот он, вот такой вот, вот такой вот белый здесь, ой да их там несколько оказывается, вот они, вот такие вот ребята тут, а вот этот вот гриб, он разрезан пополам вот этой вот веткой, это он так рос, что его же разрезало. Вот она, ветка. Так они тут даже срослись. Ой, реб, реб, реб... Блин, для того, для с корзины? Да. Ну это я там специально поставил. О, да. <laughs> да. У меня сердце так, вот так вот, ребята, они срослись. Вот такие грибы. И блин, я еще увидел, обалдеть. Где? Да вот она оказывается сидит траве О, вообще не видно. Обалдеть, и он довольно большой. Вообще красавец. Мне кажется, он сейчас в топ залетит. Мне кажется, он номер один будет в топе. Ты посмотри, какой он красивый. Но тот тоже красивый. Тот, если честно, тот мне больше нравится. Ну, посмотри, это такой ровненький. Он прям вот по линеечке. Ну, смотри, какая красота. Нравится. лукар подержу. Вот. По сравнению с моей рукой ну, Да, он Другой. больше чем твоя ладонь угу. Супер, забираем Давай. Так, и возвращаемся К моей корзине И вот тут вот Смотрите как спрятался Он среди вот этих вот грибочков Спрятался белый Обалдеть Ребят, ну правда Красотища Ставим mm. лайки, ребят Подписываемся на канал Впереди еще будет много интересного. Вы, наверное, не видите, потому что он замаскирован. Но я вам сейчас его покажу. Вот, посмотрите. Красавчик белый, польский. Маленький, аккуратненький. Ох. Смотрите, какого красавчика нашел. Ага. Ой, он такой, блин, ага. пухляж, да? И такой сейчас, да. подожди-ка. Чуть-чуть. Ага. Знаете. Все, красотуля. Берем против. Нашел. Да, да, вот еще один. Вот. Тоже чистенький, да, вроде. Да, хороший. И еще я одного вижу. Вот такой. Давай. Еще вот он вот. Он. Вот прям хороший. Рядом О, О вот, точно. Смотри, вот он. Ага, вижу. Два. Вот там два. Вообще вот этот огонь, грибок. Вот такой. Ага. Огонь. Такой прям хорошенький. Да. Сейчас вот этот вот заберем. Еще один вижу. Еще один? Угу. Вот это вот этого мягкая ножка. А я думала наоборот, потому что маленький. Мягенькая что-то. Гнилая, да? Ага. А -а -а. Жаль. Вот тут прям под корень получается под шляпку нормальные вот еще один сейчас покажу сейчас покажем вот. вот такие вот карапузики сегодня в общем белый польский гриб попер ребята белого намного меньше нежели чем в прошлый раз но сейчас зато белых польских очень много так, mm. так что опять не сидим дома в лес, собираем грибочки. Ставим лайки, не забывать ставить. Только <связать> <связать> Белые или белые польские? Нет, польские. польские. Но они хорошие. Вот он. Вот он. Ой, упал. Он такой вот. Раз. Ты еще рядом видишь? Да, вот он. И еще где-то два вижу. Да, да. что? Вот еще. Так, тогда мне тоже нужно оглядеться. Вот. <связать> Сейчас сегодня <связать> роняюсь. Вот такие вот. И вот еще два. А вот третий даже. Да ты чё! Да. Вот это вот местечко. Это, да. Местечко. Польша. Польша. <доле> Мы <wyd> <сör> <ку> приехали в Польшу, ребят. В Польшу съездили, да? Вернее, в Польшу приехали. Сейчас поедем в Россию. За белыми? Да. Ну Белых сейчас чуть-чуть меньше, чем этих. Ну, в принципе, они все хорошие. Вот это вот что-то только маленький, гниловастенький. Чуть-чуть. Mm. Вот такой кусочек от него остался. Ну, совсем. Да. Да, мало. Но... Так, давай оглядимся. Мне кажется, здесь еще должны быть тогда. Давай посмотрим, да. Смотри, ты посмотри, какой красивый. Ребята, мы собрались уходить с этого места. А я как и знала, что еще что-то есть. На наступил, что Обалдеть! Может быть, мы наступили? Может быть и мы да. наступили, да. Но он хороший, очень. Гнилая? Не, нет, не, не гнилая, а темная, она попорченная уже. Ой, палки, Еще? Да. А ну-ка покажу, я не вижу. Сейчас покажу, Вон он отсюда идите. А, точно. И вот еще Ух ты! А ты говоришь, давай пойдем, давай дальше пойдем. Да, не надо было отсюда уходить. Так. Ой, вообще шоколад! Так, Обалдеть. и вот я перевожу два. камеру. Вот. А сначала вот. Так, раз. И два. Два тоже хорошие. Угу. Да, ну он такой пухленький, да? Да, у него, правда, это... корень уже вот так вот отслаиваться стал. Ну, не знаю, бывает такое у грибов. Вот. Mm, Два хорошеньких Красавчика Так, ну что, будем оглядываться все-таки, да? Всё. да Теперь я, кажется, нашла Может быть, это и не красавчик Может быть, это вообще поганка Я не знаю, Андрей, Нет. помоги мне Это не поганка Тоже белый польский Да? Ага Хороший Да, ножка чистая ну все, угу. отлично, берем. А, ой, блин, смотри, там еще Ух ты! Вот они, Вы посмотрите, что мы видим. Вот, они. вот это вот местечко мы нашли, да? Ага. Уже грибов 15, наверное, 20. Ну, да, только -то. белые польские, правда? Только белые польские. Ну, тоже хорошие грибы. Угу. Я их, кстати, давно уже не видел. Я в прошлом видео говорил об этом. Угу. Что они наконец-таки пошли. Раньше помнишь, мы их только их собирали. Да, лет, наверное, шесть назад. Да, где-то так. Других не было, только этими радовались. Вот. И я их тоже ищу, ищу в этом году, вернее, не в этом, в том году искал, за прошлым и не было. А сейчас они поперли и радуют. Хочу показать вам мини-полянку мухоморов. Вот смотрите, сколько их. Ну, правда, они с сыроежками перемешались немножко, эти мухоморчики. Но все равно. Классический вариант мухомора. Вот смотрите, красавчик маленький, хорошенький. Прям чистенький, мне кажется. Вот когда он из дерева растет, в основном он всегда чистый. Да, да его. Вообще, ну, огонь. я же тебе говорю. Огонь. Он... ой ой Я через камеру просмотрела. Прям. Красотуля. Угу. Гриб, который собираем, но он хреновенький. Весь такой попорченный. Ну, испортился. Хотя маленький, да? Угу. Ну, ладно. В плесни весь, в темный. Кусочек остался ножки. Вот, а это. шляпка что, гнилая, да? Ну да, шляпка вся в плесне, темная. Мы идем в следующий лес. Да, сейчас пойдем в тот лес по дороге. Посмотрим, что там. Раньше мы туда частенько ходили, но да. в этом году еще ни разу не были. Так что пойдем посмотрим, но что я там думаю, творится. Будет нормально. Тоже думаю будет нормально. Ну и уже неплохо, ребят, гляньте, уже да, неплохо. Мне кажется, придется нам рюкзаки набивать, у меня нет да, грязновато, тут конечно. Мы их почистим сейчас, чуть угу. позже присядем, да почистим. Ну, Что-то в этом лесу слабовато, ребят. Но первый я нашел все-таки маленький. Но зато приятная находочка. Первый грибок есть в этом лесу. Вот он. Самый приятный процесс сортировки грибов. Посмотри, сколько у нас красавчиков. Да, вообще обалдеть. Да, я прям такая радостная. Я сейчас сначала белый отберу, а потом белый польский. Один красивее другого. Сейчас, сейчас я тебе еще нарежу. Вернее, да? не нарежу, а начищу белых. И польских, и белых. Вот в этой вот в этом пакете. Мы тут не чистили ничего, а здесь почистим. Ну да. как тебе улов сегодняшний? Да просто шикарный. Шикарный. Супер. Ага. Ну, ну что, красота? Красота. Ставим лайки, ребят. Не забываем подписаться на канал. Какая красота! Посмотрите только. Так, Андрей аккуратненько упаковывает грибы да, в вот нашу есть. корзинку. Не, ребятам. Тут реально полная корзина. Да. Он сказал, что я как-то укладываю. Нерационально, да? Нет, я так не говорил. Я говорю, не компактно. А, не компактно. Да. Слово <свы> забыла. <свы> <свы> вот, так что он сам этим занимается у нас. Мы в 7 утра уже, да? Да. В 7 утра. Мы ну, в этот раз пораньше. Раньше, чем в прошлый ну, раз. Это хорошо. Видишь, сколько грибников пришло потом. <свы> <свы> да, мы, кстати, были, наверное, первые в этом лесу, но потом грибники Нет, появились. первые там, кто там на обочинах. А, да, да, была машина, еще одна точно. Но мы не этих людей не видели. Можно смотреть вечно на три вещи: на огонь, на воду и на то, как Андрей укладывает аккуратно грибы в корзинку. Ой, правда? Ну, как, Они все такие хорошенькие. Да, приходишь вот так вот в лес, а тут тебе. На, эти вам грибочки чистенькие, хорошенькие. Только аккуратно их уложите в корзинку, пожалуйста. И ты идешь домой. О, нет. Походить по лесу тоже удовольствие. Да Поискать конечно. их. Конечно. Никто за тебя ничего не сделает, не найдет и не положит тебе в корзинку. Только -то сам ты. Так что, ребята, побольше активничаем. Ходим в лес. Дышим свежим воздухом. Вот белый гриб нашел. Хороший. Чуть перестали попадаться. В этом лесу вообще как-то слабовато. Глухо. Угу. Ну что, первый пошел? Первый пошел, да. Раз. Хорошенький? Да. И там лягушонок. Два. Тоже хорошенький. А, -а. а где ты еще, говоришь? Так, а -а блин, он прям там. рядом был. Вот тут, вот, вот. Вот. Хорошо. Вот вот. Три. Угу. А вон там вот, где дерево, четыре. А, да, да, да, 4, 4, да, все хорошие, все хорошенькие, У -у -у. вкусненькие, ребята, пойдемте сюда, тут я нашел кое-что интересное, рядом вот подберезовик старенький, но это фигня, вот, вот это вот не фигня, вот он, красавчик, смотрите, Ух ты. какой. ты, он, он такой аккуратненький. Да, вообще огонь. Угу. Гриб просто бомба. Он прям аккуратыш такой. Хороший. Красавчик. Вообще супер, объедение. На них смотришь, хочется их сразу съесть. Да, да. кстати, так и есть. Угу, смотрите. Немножечко какая, ой, аю. Сегодня идеально чистые грибы. Mm. Без червей вообще. Да. Угу. Ну что, вот сюда убираем, да? Смотрим, да, сколько. Сюда, вот. Вот наша корзинка сегодня. Наш улов. Тяжеленькая. И, ну опять же такие килограмм, 5 уже, 4-5 есть. М -м. в прошлый раз когда была полная корзинка я взвешивала, там было 7 да? ну, угу, уже почищенных почищенных угу. ну, здесь 5 есть наверное ну, ну тут тоже уже они без мусора без грязи, без ничего мы их сейчас обработали все чтобы легче нести и меньше чистить дома логично снова снимать, да? снова снимать, да ну, вот я вижу, Видишь? да. То, что мы любим, это оно самое. Он прям как-то одиноко торчал, да? Да, одиноко, да. Зато заметный был. Угу. А. Симпатяшка. Ой, чистый вообще. Угу. Прям отпад. Так, сейчас, да. Все вижу. Угу. Снова снимать. Я не успеваю камеру отключать. Ну... Обнаружен По прозвищу, бывалый. Бывалый. Он, да, поедем чуть-чуть, да? Ну, это не критично, он нормальный. Он тоже плотный. Звук у него прям как у барабана, натянутого. Тут они вот одиноко торчат, но недалеко друг от друга. Мне кажется, нужно оглядеться. Мы сейчас постоянно будем оглядываться. Давай все, убираем. Ребята, ну что это вот за такое? Вот эти вот вещи в лесу кидать. Вот вам новый вид отходов. Я не знаю, что это. Может быть, это и не то, а может быть, это то, Сейчас посмотрим. Блин, не, это не то. Опять сыроежка меня обманула. Mm -hmm. <связь> Обидно. Вот подберезовичек нашел такой. Аккуратненький, молоденький. Mm -hmm. Дыш, Хорошенький? Да. Малыш. Малыш, да. Mm -hmm. Подберезовичек. Ну тут такой одни подберезовики. А? Одни, говорю, подберезовики. Да, потому что вот там озеро болотистое такое. Берега болотистые, а озеро такое приличное. Там я раньше видел, на лодке рыбаки плавали. Там Еще вон там остров есть какой-то посередине. Они там что-то собирают. Там, скорее всего, черника или еще что-то. Ну Какая да. Какая-то ягода. Так. Вон там он мышка побежала, вон там. Короче, я ее заметил. Ну ладно, не суть с мышкой потом. Смотри, какой Ой. На дороге, прям. На дороге да. действительно. Такое здесь плющина. А он из-за сплющился. Наверное. Вот такой <смех>, интересный у него вид. Но я думаю, он не гнилой, да? Он Нет, такой он сухонький вообще... такой. Ох! Прям звучит так. Что, муха? Ага. Запалили. Угу. Вообще прям белый-белый. Как мы любим. Плотненький, чистенький. А я заметила на солнечных местах шляпки у них более темные, да? Темные. Чем ну, в тенистых. Да. Короче, Польша. Ну, такой. Симпатяшка. Да. Андрей чуть его не пропустил. Да, мне, как обычно, подсказали. Снова полечок. Но такой он. Не маленький. Нормально? Чистый? Да. Чистота. Чистота. Помните, раньше была такая реклама? Чистота, чистота, да, был такой слоган. Надеюсь, мы белые здесь найдем, а то что-то как-то их маловато. Да, как-то тухло стало с белыми, прям уж неинтересно. Угу. Но не будем унывать, все будет хорошо. Я думаю, сейчас там еще в одно место сходим, там найдем. И там должны быть они. Ну, надеемся, Над надеемся, надеемся. Вы польские? Да. Козленок. А, козленок. Польский козленок. Вот есть такие козлята? Или это мы сами придумали? Нет, есть вроде. Есть грибы козлята, но я что-то даже не представляю, как они выглядят. Может быть, они вот так вот выглядят? Как? Вот вот. А мы думаем, что это белые польские. Может быть, вот это козлята? Ага. На тоненькой ножке именно. То есть, как, как белые польские, только на тонкой ножке, Да, да. да козленок. Да. <смех> Ладно. Ребята, кстати, напишите в комментах. Правы мы, не правы. Существуют грибы козлята. Да, они то существуют. И вот, кстати, тоже. Козленок польский. Польский козленок? Да, мы их уже перекрестили, как только могли. Я такая радостная, когда увидела... Что я опять пропустила. <смех> да. Ну я могу видеть тоже. Не в одну сторону смотрю, а ты видишь другую, и поэтому ты за мной находишь. Ну, ну, спасибо тебе. Хорошенький, за да? Да. Все? Да, что может быть перекусим? Давай. Пойдем место найдем, сядем. Я уже хочу есть. Что нашел что-то? Да. Польша. Польша? Угу. Мы опять в поляки. Да. Еще что-то да. нашел? Да, я даже камеру не отключаю. Да, вот еще. Вот еще. Вот такой вот сморчок. А -а -а. сморчок. Ну, вот, симпатяшка. Да, грибочек хороший. А тут, кстати, смотри, видишь, вспахано все. Это кабаны, скорее всего, вспахали. Угу. Видишь, вся земля привезела. Еще? Да. Да что ж такое? Вот. Действительно. Вот, так, ну я даже не знаю, отключать Ой, камеру вот, или нет. На отключать, она отключает, вот и всё. Да ты посмотри. Да. И вот еще. Да, я вижу, вижу и его. обычно вот где кабаны пройдутся, всегда там после них грибы плодятся, я заметил. Короче, мы, наверное, пока не поедим. А ты буквально. Перекус у нас переносится на. Другое время, а пока собираем грибы. А ты только мне говорил, в этом месте мы обычно так много белых польских собираем. Почему их нет? Вот они. И вот они, да. да. Собирали. Когда? Собирали, есть, да. да. Ну, вот лет 5-6 назад мы собирали. Вот сейчас они снова здесь. И снова Андрей пропустил. Да. Вы посмотрите, две симпатичные ш... да. штучки. Давайте, подрежу. Вот Специально для тех, кто комментирует, что их нужно срезать такую красоту, а не выковыривать, они а не выкручивают, не выкручивать, да. Хотя да. вот такие нужно как раз-таки выкручивать. Да, вот они. Симпатяшки? Да. Да. Чистенькие такие, угу. прям прелесть. Ладно, мы наконец-то дойдем. До какого у них бревнышка, чтобы присесть и перекусить. Не знаю, все будет зависеть от тебя, насколько хорошо ты будешь их искать. Учини да. ищи! Отверни сторону, сделай вид, как будто ты ничего не видишь. Я не могу. Нет, мне так Пойдем не получится. Да а? что ты будешь делать? Так я же вообще молчу. Ну, я. Ой, кстати, он такой плохой. Да? Угу. Не будем так брать гриб? Ну все, конечно, не будем. У меня уже взгляд начинает рыскать вокруг. Да. Вот, он, смотри. Да, вот, вот. Вот это да. Мне так нравится такой пояс грибов. Вот такая грибалка, она самая классная. Просто стоишь на месте, крутишься, да. и грибы сами тебе на глаза крутишься, попадаются. Да. да, ну там пару шагов сделал. Чуть-чуть и... от него осталось. Поедем. Ну, тоже заберем. Ладно, идем дальше. А вон там что будет. Смотри. Мари. Что ты? Вот у тебя и вз... глаз алмаз. Андрей, как ты там их увидел? Спрятались от меня. Два гриба сразу, с длинными ножками. Ну, я тебе скажу, ты охотник, профессиональный. Андрей а, возмущается уже, но все равно идет не, за грибом. Не, я его не буду брать, он старенький. С вид, да, с виду хороший был, а дотронулся такой. Ладно, все. Отключаю. Еще что-то нашел? Отключай. <laughs> Ладно. Стоп, я два вижу сразу. Давай к правому, по традиции. Давай, по традиции, к правому. к правому, потом к левому. Да. А -а -а! Ух ты, по-моему, да. по-моему, кто-то в топчик хочет залететь. Не знаю, не знаю, у меня тут пока конкурент всем грибам. Ну давай, да. вытаскивай. Красавчик очередной. Эх, пойдем к левому. Пойдем к левому. Вот. Он. Так. Вот он. А левый тоже белый? Да. да. Ох. Заметила Действительно. Уже? Да. Заметила? Уже? Да, да, да, да. Обалдеть. Смотрите, ребята. Ух ты. Смотрите, какая нога у него тут. Вот мощная. такие, как, как с картинки, как с, картинки мощ... с мощной да. ножкой. Ребята, хочу вас попросить поставить этому видео лайк. Не забудьте подписаться на канал, а также поделиться видео с друзьями. И хочу поблагодарить вас за просмотр. Ой, чак, да. давай. Давай, наконец-то. Все равно взгляд рыщет. Да. Да, вон там я вижу, сидят. Да. Вот И этот ты говоришь, еще посмотреть, да. да? Я его даже смотреть не буду, если честно, он а, Это не белый? Не, не белый. Сейчас подняла ой, корзинку В общем, Андрей лукавит Здесь не 5 килограмм Здесь как минимум 7 килограмм Вот как минимум Смотрите, что я рядышком нашла Собственно, почему я камеру включила Смотрите, вот красотулечку вот. Такой сейчас я его почищу. Ну такой вот -то. молоденький, чистенький. Да. Под Ах, мы уже такие привередливые стали, мы под березовики уже просто так не собираем. Потому что видите, у нас какая корзинка полная. 7 килограмм. Еще один. Угу. Тут, наверное, Борисковый. если оглядеться, еще будут. Ой, это вообще такой кубышка. Смотри, какой. Смотри, у него шляпка аж завернулась. Угу. Мне так нравится матовая вот такая, вот такой матовый цвет ага. коричневый, да? Красивенький, да. Угу. Шоколадный. Угу. Съедобные. Только я не знаю, что это за грибы. Да, я один съезжу. Угу. Вот, ребятки, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за гриб такой голубенький. Фиолет... Не голубенький, а фиолетового цвета. Ну, выглядит симпатично. Да, выглядит симпатично, но я их уже ранее встречал, но никогда не брал. Мы сейчас выяснили, что это был за фиолетовый гриб. Андрей, расскажешь? Мы его, в общем, отдали вон там грибникам. Не стал я его брать, он меня выхватил из рук. Что, возьмешь, не возьмешь такой? Я его заберу, и на мне обратно. Я говорю, так подождите, я говорю, что это за гриб, так называется. Это, говорит, синюшки, сентябрюшки. Это чисто осенний гриб такой. Я говорю, ну он берите, я говорю, там еще два или три растут. А где, где, где? Я говорю, ну он там, где? И пошел мужик, такой, довольный. У меня гриб забрал. Ну, так что мы так теперь вот, без сентябрюшки остались. Да, мне, господи, мой, не, не жалко, вот, ни разу. Ну, я у нас... никогда и не брал. Кстати. Вот и так такая прям замечательная картинка. Да. Корзинка, вернее. И картинка, да. да. Картинка, Без корзин. сентябрюшки. Тоже классно. Да, я чуть-чуть снял курс, что-то стало. Да, мне тоже жарковато. Ну вот, как-то погода пасмурная, но тепло. Смотрите. Такую. Вот его плохо видно на камере, а вот да. сейчас я подведу. Прям хорошо. Вот он. он прям красавчик. такой красавчик, да? Угу. Хотя мы решили не брать. Может быть, это подосиновик все-таки? Нет, это подберезовик. Я точно говорю. Да? Да. Подберезовик, подберезовик. Ну, хороший. Угу. Черев, кстати, он пополз. Угу. Вот. Но не успел дойти. Я подрезал. Да. Ну что, берем берем ну я такой гриб нашел ребята что сегодня давно не встречались такие красавчики прям как прошлый я раз я вижу прошлый раз я вижу в прошлый, раз таких, да? Вижу. Да, Ух в прошлый ты. раз таких много было вот это красавчик Оп. вот он красавец тоже Ножка угу. такая плотная, но опять же таки, слезнячки ее поели. Зато гриб чистый. Да, в прошлый раз было много червивых. Угу. Нет, поза прошлый раз было много червивых. А, да, в прошлый раз. В прошлый раз... раз уже процентов 30, там 40, но меньше. А эти прям все идеальные. Только единственное, что слезнячки поели. Просто здесь красиво так атмосферно, и ты с 10-килограммовой корзинкой идешь Да, кстати, я и уложил все грибочки, компактно, она реально тяжелая стала, тяжелее, чем 5 килограмм, ребят. Да, я знаю, я её еле подняла. всем точно есть, потому что они тут все компактно лежат. Вот еще лет. Но мы в него заходить уже не будем. Не будем да, вот, дадим, вот. Вот, вот мы туда идем. Да. И потом через него к машине. И все. Какая роща красивая, березовая. Да, посмотрите, ребят, такие у нас тут места. Плохие. Как красиво, как в сказке. Только посмотри. Здесь сосны. И ели, да? А вот Это здесь вкусно. уже березовая И такая ену, роща. Вот, может, так вот, ребят, смотрите. Что я нашел по дороге? Красавчика ты нашел. Вообще бомбу нашел я, не только красавчика. Вот это да. Вот это, ребята, кадр. Вот это бочка. <смех> Звук такой, конечно. Звук бомбический. <смех> Обалдеть, вот это гриб. Он на пол килограмма, наверное, ну грамм 300 точно он весь. Нужно заснять. Вы Давай. только посмотрите вон там, Андрей, только не знаю, как мне подойти. Может быть, ты подойдешь? Ты сейчас же без А, корзинки. это этот, это польский. Это польский, да? Да, вот это белый. А вот, вот это белый, да? Да. Вот, конечно, я а, забралась, я тебе скажу. он еще белый, как он. они старые похоже. Старые. Да, этого не надо трогать, он уже такой. М -м. Ну, по нему, кстати, и видно было, да. что он такой. А, а вот позади еще что-то есть? Да тоже разваливается Нет, да? Нет, нет. Андрей, начинается дождь А вон там Что еще? Вон там, нет. Дождь начинается И дождь начинается И грибы появляются Что делать, я не знаю вот еще. еще нашел? нашел. Да. Ну давай, может быть, под этой елкой мы и присядем Давай присядем, да, сюда залазим угу. Сейчас в корзину уберу. Все, дождь уже прям сильно начал накрапывать, а мы вот под эту елку сейчас залезем. Ребята, смотрим, красавец какой. В общем, мы никак не можем дойти до машины. Какое-то сказочное место. Не отпускает нас, гриб за грибом. Вот это да. Вот это мы сегодня разгулялись. Как обычно, как домой, так начинается грибалочка. Но, в принципе, оно у нас началось давно. Вот наша корзина. И вот уже не помещается. Сейчас буду его ложить в пакет. Так, Андрей увидел лесного гиганта. Правда. Да, его сожрали почти. Он был бы красивым очень. Но он плотный при этом. Да? Да. Хоть и вот видите, как его съело. С съели слизняки. Вот, везде поели, тут, тут все пообъели. Но он плотный, он не червивый. Давайте проверим. Давайте. Да, ну, угу. Короче, он норм. Гриб хороший. Вот, срежу даже чуть больше. Старичок еще в рассвете своих да, сил, да? Да, он не такой уж старичок, я скажу. здорово. Да, он вымахал, но его быстренько сожрали, слизняки. Так... Андрей что-то нашел. Опять как какого-то двойного гиганта. Наверное. Двойного гиганта? Ага. Да. Монстр. Вот такой вот гриб. Ух ты. Да, слюпа срослась. Конкретно прям. Обалдеть. Вот это красавчик. Да, берем. Так, ребята, сейчас Андрей вам сообщит шикарную новость. Да тут их просто Короче, я домой хочу, а они вот-вот. Сейчас я буду показывать. Вон, вот так. Польские вот такие красавчики. Вот, вот, вот. польские вот. Да. Крас красивые там Вот они тут все сидят. И вот тут тоже, не знаю, видно вам, нет. А у тебя там что? У меня тоже польские. Тоже польские? Да, вот, вот такие вот. Вот такие. Да, я пока тебе все рассказывал. Потерял. Вот. Раз. Давай. Вот Ой, какие они тут хорошенькие. Мне кажется, никто здесь не был. Мы первые. Да, здесь вообще никого не было. Вот еще. Вот еще. Раз, два, да, вот. Так. Блин, я видел же их. Прям кучу целую. Сейчас, представляешь, не видел. Слушай, ну они тут... Плесневелые. Какие. Если плесневелый, уж не собирай. Не буду, конечно. А у меня там новенькие, молоденькие. Пойдем ко мне. тебе, наверное? Да, пойдем ко мне. Ладно, ребята, извините, я вам не, не ту новость, да, сообщил. Нет, ту, а та просто, они старенькие. Пойдем. Да, подожди, стой, вот они, я еще их, я их видел уже. Сейчас я их заберу все. Сразу Мониторинг на червивость. Вот еще Так, не переключаемся. -мо, вот еще. Ну он все уже приехал. Вот. Вон рядом с тобой я вижу. Где, где, где? А, вот. да, Что, да. Да. И позади тебя такой шикарный. Я не знаю, правда, наверное, он старенький. Вот. А, вот это, да, и угу. вот еще. Да, но тут не старый. разогнуться, да? Он старый. Обалдеть. ребята. Эта грибалка нас опять не перестает удивлять. Мы уже с вами попрощались, но мы на связи. Да потому что это вообще удивительно. Мы нашли новую тропинку, на которой, по-моему, никто не ходил. Сегодня точно тут никого не было, ну, потому что грибы стоят, не тронутые. Может быть и неделю. Уже никого не пойдем вот к моей корзинке. К моей, сейчас да? Да, поставлю и на паузу. Так. Продолжаем уже возле меня. Вот это, да? Да. О, на дереве прям. Нормально? Да. Этот нормальный. Этот. Тоже. И вот еще сидит. Да. И еще вон там вот вот не знаю видно не видно вот вот вот это ага. нет это сыроего сыроего угу. вот этот вот ой да он тоже хороший я думал он заплесневелый а он нормальный О. Ну что, ну, вот это на моем шли. месте. Обалдеть. Не отходя от нас. Ах, так. В 15 да, здесь? да, Дойдем ли мы сегодня до машины? Надо дойти, надо. Надо. Ребята, нашли еще беленький. И опять же таки повторюсь по пути домой. Уже специально не ищем. Они сами к нам в руки прыгают вот красавчик да вот такой вот. аккуратненький ребята вот хочу вам показать маленьких опят вот смотрите но я их брать не буду смотрите сколько их будет тут вот эти уже более менее рослые вот эти можно взять было бы но смысл их брать надо опять поболее набрать так мало не стоит их собирать